Болит, расскажите, что это такое? Вообще позвоночник. Байк. В каком месте? Ну, я думаю, что в детстве еще когда-то диагноз мне делали, что искривление позвоночника. Склёс в Ше... по какой степени? Я не помню уже, давно было. То есть шея вот болит? Шея, шея. Ну, я думаю, что атлант, наверное. Потому что... Почему так думаете? Ну, голова уходит чуть-чуть из -чуть сторон. Ага. Даже вот прямо вот сажусь, и у меня вот так вот. Uh -huh. и плюс, когда просыпаюсь, приходится вот так делать. Крусите постоянно В одну сторону. В потому сети. что ее туда тянем. Uh -huh. Облегчение идет, когда вот. позвонка, наверное, нет. Ну, позвонка звонка нет, нет, утоплен. Куда? Навер... Наверное, туда. Почему-то думаете, вы как-то диагностику дали сами себе или что? Ну, так по ощущениям. Uh -huh. Идут-идут а ну, у... идут позвонки, раз, и нету его. А когда он ушел плюс был? Бол... Падали туда или что? Нет. Вообще, когда-то в детстве было сотрясение, конечно. Ну, я не помню, что из-за этого. Угу. Ну, я так думаю, сотрясение. В больницу никуда не ходил, просто а что? отвалялся. Там, сознание в детстве где-то упали или что? Или как да, что -то. падал. То есть играли, как, там, да? Да. да, да. Угу. Сознание терял. Гаратан тащил на ну, второй этаж или Мама-папа жил? Да. да. Папа не знаю, мама жила. Угу. А сейчас давно ушел? Да, в детстве когда... Сколько он был? будет? Детство. Развелись они? Угу. Угу. А, Очень был? Есть. Как с ним отношения? -то? Неплохо. Добрый человек. бил вас? Нет, добрый человек. – А отец злой был? – строгий, наверное. Угу. – И как там, по несправедливости мама вылетала или что, или просто как бы испугиваешься, были страхи? – Нет, насколько я помню себя, нет. Брату вроде доставалось. – Брат я старше, вроде. да? – Да. А – с мамой ссоры часто, станет? Вам mm -hmm. Ну, по воспоминаниям были. – То есть вы даже помните Мама рожала вас как кесарем или нормально да, обычно было? Скорее всего, да, кесарем. Да, кесарем был, да? да? Живот у меня в был. И при этом вам удали сместить шею, да, при рождении? Я не знаю, раз, как, как это все сделано. Раз. Второе – это обстановка ваших мам и папы. Вот еще в ближайшее время вот на одну ногу еще больше стал. Закидывать, короче, закидывать ногу. Закидывать, да? Ну, в смысле, это, забрызгивает одна нога, да, нормально, а да. Так, а у вас шея болит вообще? Ну, сейчас я года три назад начал всякое разгнуть шею. А сколько уже лет у вас болит? Шесть, не знаю, лет пять, наверное. Ну, так болит, как просто дискомфорт, дискомфорт. какой-то. Ну, и похрустывание какое-то меня стало очень сильно раздражать. И то, что я с утра встаю, вот так, у нас встал. Mm -hmm. И вот пока вот эту процедуру не сделают, там <смех> <смех> ну, не очень хорошо. Ну, небольшие какие-то щелчки какие-то, или даже, наверное, не позвонки, возможно, мышцы какие-то. Я не знаю, что там такое. Так как? Физически. В На заводе. На рабочем обычно. — нервная работа качества. Mm, не сказал бы. В какой специальности называете? Что делать? Я вообще утеплитель делаю. Стекловатор? Пеноплекс. Пеноплекс? В аспираторах работаете? Не. Нет, нет. Угу. Там не такой уж прямо вредное. А были очень вредные работы. Литейный цех, стройка. Угу. Ну и в принципе особо не боюсь работать, поэтому вот, угу. Что подвернулась туда пошел. Uh -huh. А что было, нервно? из-за того, что смена работы были меняли несколько раз? Mm -hmm. Жизнь-то вообще. Жизнь. Дискомфорт какой-то, это в любом случае нервы, да? Uh -huh. Жена? Mm -hmm. Нет. А не с мамой у вас плохие отношения? С мамой? Да. Нет, мама добрая. Единственное, что, наверное, не искренние, не открытые Вы, отношения. Почему с вами именно? Yeah, Нет, в, в принципе, у нас в семье так. Не знаю почему. Да? То есть нет такого, что по душам. А почему? Не знаю. Что, Обе... как, что как не родные, что Почему родные? Просто не все хотят слабости, наверное, показывать. Просто я достаточно открытый человек. Но это же не а проявление они... слабости, если поговорить с мамой. Это буду ну? так думать, если она так думает? Просто не на все темы. Вот с бабушкой я могу на все темы. Uh -huh. так. Бабуля даже может свои какие Сигеки рассказать. Мама, вот это не расскажет. Мама воспитает. Uh -huh. Мама достаточно зажатый человек. Стротная. Хотя и добрая. Не, добрая. Но зажатый. Uh -huh. И проблема, и то, что у нее психологическом, и возможно uh -huh. и на меня еще перешли. То, что меня отца посадили, uh -huh. когда мне было ну, лет 6, наверное, я не помню. Пачень По развелись, да? Пока. Поэтому развелись. Да? Угу. И он все еще сидит. До сих пор сидит, да? А мне 33. Угу. А за что сел? Ну, убийство. Многочисленное, ну, наверное. Многочисленное? Не говорили он. Ну, так не особо знаю. Угу. С мамой больная тема. Как бы особо не стараюсь с потому что досталось. Угу. остальные так, в догадках. Угу. Ну, ну, с отцом пытался. Ну, в принципе, как? Ходили и там это, на 3 ключа? Yeah. Да расскажу. Лет пять назад позвонил мне. Только, да? Как дела? Такой отец. Как дела? Даже не представился? Узнал, как дела? Представляешь? Вы что, ответили? Нет, да, не узнал, да? Я почему-то узнал. Да я не знаю почему. Я удивлен был, но узнал. Да, разговариваю. Да. О чем? Ему сразу надо что-то. То есть фотографии там какие-то. Сейчас через какого-то пастыря фотографии выпрашивают, что в соцсетях нашел нас. Mm -hmm. все... а? да, Он спрашивает разрешение вот это, типа, верующий человек. Я говорю, нет. Mm -hmm. Ну, как бы mm -hmm. в основном хорошего я ничего не помню, а что mm -hmm. в ближайшее время а, три звонка, наверное, было. Mm -hmm. Мы. На плохих надках расходились по телефону. Угу. А когда выйдет, что или не выйдет? М? Когда выйдет или не выйдет? Это не суть важна, наверное. Человеку это не нужно. Угу. Раз вот даже и почему я так сужу, это то, что с письма какие-то старые люди. То есть угу. список того, что ему надо. Угу. Привести, да? Кому зайти? что привести в uh -huh. граммах, uh -huh. что там сыновья. То есть не было интересно? Не было интересно. Uh -huh. Ну, в общем, это на отца в любом случае обид держится, это сто процентов. Естественно. А брат также? Естественно. Он помнит, как его типа воспитывал. Uh -huh. Не знаю, я пару вещей хороших о нем помню, а остальное в основном негативно. Поэтому мы вы и с работы на работу. Тут, там здесь поэтому нервная ситуация это, это я вам все в конце расскажу почему так происходит вот я в ближайшее время самый большой срок мои на работе это два года угу. на остальных работах я даже меньше угу. год то, даже ситуация, года не Если был. ситуация не поменяется тоже оттуда уйдете ну, ну вообще да, ну вообще да. бы вам надо уйти в любом случае оттуда да что-то да. надо будет свое. Где бы вы не работали, вам всегда не будет хватать денег? Сколько вам платить? Денег не хватает? Ну, не всегда в деньгах. Сейчас вот даже, я, а по крайней мере, вот сейчас один. Пока 40, в один? Да. Да. Пока хватает, а понятно, что не будет хватать. нет платить, кредита, платить. нет потерь, так, там естественно, нет, естественно. нет семьи, вот все. Нет, на, на съемной квартире? Нет, это все я понимаю. На съемной квартире? Да. А между лопатками есть с Да. Вот поэтому mm -hmm. вот эта вот эта штука у меня из-под... Вот так вот, uh -huh. Лопата где-то что-то, какие-то мышцы так... Uh -huh. Давно это? Когда? Куда посидите, постоите долго? После да сна себя. в основном. После сна. Ну и, наверное, посижу, скорее всего. Особо... Mm -hmm. Сбокси долго? Не знаю. Нет. Вот за этим не следил. После каких моментов и... Через более а комфортно а простреливают куда-то в сердце в правую сторону. Нет. Как будто сердце зажимает, бывает такое. Олики нет. такие. Нет, да? нет. Умки не имеют, пальцы затекают. Нет. Сюда в плечи не стреляют? Нет. нет. А что вы едите вообще? И... Ну в основном грешнее выкашу. В основном. Порошки. Грубо говоря, курица. И иногда консервы. Ну и.. Огурец, помидор. бананы, ну что то т.п. Типа. Понятно, почему бледный. Нет, в детстве-то я нормально пытался, все равно белый. Белая кожа. Дефицит железа, меди, как минимум. Да, возможно. Да. Поясница болит? Это нагрузки на, на поясницу очень уставала. Таскали что-то, да? Там давление надо было оказывать на именно поясницу. Грубо говоря, да. вот так вот стоишь, так. Да. и упор, а. и именно вот поясницу а -а -а. там очень устал. Потом, когда работает кончилась, перестал полет, да? Она очень уставала приходилось на турнике висеть, чтобы расслабление. А -а -а. В игре было потепление, когда, и мы тогда, когда вы работали, в красной стройке? Нет, работа... Может, то, что на ногах была работа правый правое кле было потепление. Mm -hmm. Да, да. Mm -hmm. Одно такое прям мгновенное, да? Ну да, просто на ровном месте раз или такое потепление. Привет. Вылетел шестой позвонок. Так, шесть. Вот под лопаткой под правой шесть, нет. Это да, такое. Первый грудной. Второй грудной. Да. Ну, позвон.. Вот этот тот мануальчик, говорит, у меня вот такой позв... Ой, позвоночник был. Телефона у меня не было, говорит, давай сфоткаем, а телефона у меня не было. Так, сутулицы вкусницу. Вот. Ну, тут вылетел. Тут вылетел, да? Так, шея у нас получается. Ну и вот тут, мне кажется, вот нощик, что нет его, он куда-то туда ушел. И там болевое ощущение, где нет? Больно? Нет. Так шея вас вправо, да? Вот ага. Хорошо. Хорошо. Плюс они у вас вылетели. Так все вправо. Вот и ничего себе. Вот он вот эту всю вот. разминал. Этот позвонок у вас ушел вправо тоже, да? Больно? Да. Тут нет. Так да. здесь вправо. Влево. Ну и плюс мне не нравится то, что я вот когда нагибаю, знаете, до полу достать руками. Смотрю, вот и люди-то нагибаются, а у меня что-то непонятно не дает. Мне кажется, вот тут то, что нагибается, ну, нет. Мусор, ну и вот тут я щупаю, вот тут вот болевой эффект есть, тут нету. Поэтому я и думаю, что вот, вот нету влево, слева. Справа нормально, так больно. Тут больно, да? Нет. Справа больно? Тут больше торчит. Так. Ух ты, нифига. Mm -hmm. Жестко. Сейчас будем нажимать по точкам, вы будете говорить болевые ощущения от uh -huh. 1 до 10. Понятно? Uh -huh. Тут больно? Ну так не бред. Падали на копчик? Mm -hmm, не знаю. Копчик сломанный у uh -huh. вас. Левая нога короче вас. Uh -huh. Наверное, из yeah. так, вот, из у вас. Наверное, из-за этого хлеб. Таскривой. Так вот и у вас. Так, между позвонками. Между позвонками у нас что? Расстояние практически нет, лезвие даже не пройдет у нас. Без заводы? Вот всего. Так, здесь у нас, да, все сжато, сжато, сжато. Поточку нажимаю вдох, выдох. Еще раз вдох. Выдох. Тут больно? Не особо. Вдох, выдох. Тут? может больнее, да. Тут на 10 сколько? 10, Десять да. не нетерпимо уже. Нет, три, два. Тут? Ну, что-то. Можно сравнить. Тут. да. Не знаю, ты. Не больнее, да, влево. Влево больно. Да. Здесь? Ну да, больно почему-то. Тут? Не так больно. Здесь? Да. Здесь? Нет. Тут? Да. Тут? тоже вдох выдох тут нет вдох выдох тут ничего здесь ну что это двоечка была. тут больнее гораздо сколько сейчас уже нет. Угу. там какой-то момент был. тут нет тут нет угу. Вдох, вдох, вдох, вдох, вдох. Все в куче собрано проблем, здесь у вас в море. Я понимаю. Как я и говорил, вдох, вдох, вдох, вдох. Сколблет, что-то, На. Ну да. Сустав об сустав Три. Так тянь шею или грудь? Шею. Ну именно в том месте, где скрепление, ну вот. Да, ближе к черепу. Раз. Два. Ух ты! Пошел шею. Да. Вдох. Выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Корень слабый. Так, нехватка, ч у Витамины В6, В12. Да? Ноги ровные. Ноги у вас ровные. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. Выдох. Где-то потрясет. Где-то бросит в пот. Где-то спазм на легкий будет. Возможно, слезы. Mm. Это от вас не зависит. Можно оставлять. Вдох. Выдох. Вдох, выдох. Дыши, дыши. Блин, дыши. Больно. дыши, больно, знаю. Я, мне же тоже же самое делали. Я знаю. <свист> очень, очень хорошо у нас здесь все слушается. Более. Дышим, дышим, молодец, дыши. Здесь хорошо. Грудное закончили, грудной закончили, все, молодец. Так, если хорошо все слушается, мне нравится. Вдох. Встань, встань, встань. Встань. Встань. Встань. Встань. не Встань. Встань. Встань. Встань. Вдох. Сейчас будем убирать ваш склёст. Там Встань. Встань. Встань. Встань. позвонки Встань. Встань. Встань. Сколько Встань. Встань. Встань. Встань. Встань. вы подсознанки себе держите вдох током стрельнул а? да, да. в руки в ноги в руки в обе, в обе. одновременно одинаково Не знаю, вправо, наверное, больше Дышим. Ши. Ши. Все оставлять здесь, чтобы уехал все чистый новенький. Есть негатив, все сюда. Это здесь нервовство выходит. Молодец. Молодец. У меня так не получилось. У тебя получилось. Окей, вдох. Вдоль задох. Сейчас мы будем еще не проверим моменты. Ой, мягко как остался. Вдох. Выдох. Тут больно? Нет. Вдох? Выдох. Тут? Нет. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Здесь? Непонятно. Было угу. больно. Тут? Нет. Здесь? Такое все. А? Ну, непонятно. Тут не больно, тут не больно. Ну, хотя нет, одинаковые. Тут есть что-то. Тут? Что-то есть. Угу. Здесь у нас прогибло шестом. Вдох. Выдох. Вдох, выдох. Тут? Нет. Здесь? Нет. Здесь? И что, чуть... меньше, чем был, Там не помню. Тут? Нет. А здесь? Нет. Раздвинули. Так, да, кругу, неповторимые. Ну куда сюда трогать эти шишки ваши? трогать, Знаете, да? Именно они дали еще. Ч, они не усехши? Они? Ну, они ну, должны торчать, но не так. Вот так вот, да? сюда. Ух ты, блядь! Да бьт. Бьет. Нах. Ух ты, блядь, нихуя. Жестко. В руки стрянул. Ох, да да да. Ноги на руки. Да да да да. Их чё себе. О, трогать. Шишки. Нет? Нет? А? Шишки. Нету? Ничего себе, пальцы. Нету, да? Чё чё? Вот они вам и давали. Память ваша, сомневость, усталость, неусидчивость, концентрация. Ну как мягко. Ой, как нравится мне все. Руки за голову, замок. Вдох, выдох. Голову толкай на меня, толкай на меня, поднимай, поднимай. Отдай, не колени. Раз, два, три, четыре, пять. Руки за голову, замок. Вдох, выдох. Вдох. Выдох. Вот так вот. Рука. Ой. Понимаешь, Обычно здесь убегают туда уже, все, одеваться. Oh, yes. Три, четыре, пять. Летели, да? Вот, вот теперь ты молодой, морщин у нас где уже Очень жестко. Просто сухие все, как ветки, да? Из воды, нет воды. Чуть-чуть. Ну как вы считаете? Это конкретно? А? Серьезно. Серьезно, да, здесь? Mm -hmm. Я книгу отвечу. Побежал. Садится. Торговое лицо. Расслаблено. Лицо, <связь> лицо, не, лицо не перекошено. Пришел весь дерган. В изголовь кровать вот так вот не упирайтесь, в гаджеты не сидите. Напрягается вот эта как раз связка крепче где, где атлант держит, да? На вот он. она вот напрягается. Она может у вас и атланта не болит, у вас там болит. чему крепится может даже и связка, и мышцы, которые... Сейчас мы, насколько можно, мы это поправили. да, Так, то у вас по подбородок относительно, вот э, гортани, у вас все ровно. Обычно приходит, когда он mm -hmm. смещен, гортань влево уходит, либо вправо. Mm -hmm. У вас так тут все ровно. Э, возможно, я вам прошелся вдоль оси, да, с аж убирал три раза. То есть я мог воздействовать три раза. Я пройдусь, до низу, дойду, смотрю, но опять его мышцы вытянули. Mm -hmm. Потому что у нас жестко, сколько у нас лет, там в спазме. Они тянут позвонки туда. Я второй, третий раз так. Три раза я прошелся, более-менее, да. Шею тоже поставили. Бывает такое шею, что ставим. Здесь у нас касается связка, есть мышцы, да? Постал там атлант или что либо да? Он опять смещает его. Он опять смещает его, потому что связка и мышцы сильно напряжены к дикому тонусе. Поэтому лежите вот на валик, попринимайте ванну, ванну примите, вам процентов 57 сразу станет легче. Там, где сильно больно, прям берете и навозите это место. Можно, да? То есть, мы сейчас позвонки, у они были все севшие позвонки. Мы их сейчас раздвинули. И туда хлынул поток лимфы, питательных веществ, крови, чтобы этот диск заполнить. Он у вас на снимку, когда на компьютере посмотрите, они у вас эти снимки белые, ой, э, должны быть белые, то есть они из воды стоят. Они у вас будут темники дистрофированные, они высохшие, из них вода начала уходить, диски начали проседать. Т -т -т -т. Да, мы их сейчас раздвинули, и нужно вот время, чтобы остановить этот момент. Поэтому делаем растяжку, да, э, пьем глюкозамин. Лещу. Примерно вот так вот эта банка выглядит. Это те вещества, из которых стоят наши суставы, mm. связки, вот эти вот диски. Понятно, да? Mm -hmm. Особенность коллагена. Он увеличивает это расстояние, наполняет этот диск, наполняет Он уже не проседает. Он у нас просел, просели и пережали вот эти вот нервные корешки. Этот состав межпозвоночный и в суставах тоже самое, как бы да? Это, да. Коллаген, МСМ. Еще должен быть там витамин С и гуалуроновая кислота для усвоения эти компоненты